Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 32-й вариант из сборника Ященко, уг випишного 2022 года выпуска. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон, и давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Здесь у нас шины. Что нужно знать по шинам? Первое. У нас есть ширина протектора, обозначается буквой «Б». Есть высота протектора. Высота протектора, она идет в процентах от ширины протектора. Ну и, соответственно, есть диаметр нашего диска. И получаем отсюда уже диаметр колеса. Не забываем, что диаметр колеса складывается не только один раз высота протектора прибавляется, но и второй раз. То есть диаметр нашего диска это дважды высота протектора плюс, точнее, колеса плюс диаметр диска. Хорошо. Кроме того, дается все в дюймах. Дюйм у нас 25,4 миллиметра. И маркировка колеса выглядит вот таким образом. То есть число, дробь второе число, R и третье число. Так вот, первое число это ширина протектора, то есть это буква B. Второе число это сколько процентов от ширины протектора составляет высота протектора, то есть число H. И третье число 16, ну это, собственно, в дюймах у нас ширина нашего, ну диаметр нашего диска. Все, в принципе, ну и как уже отметил, 215-60R16, это у нас выходит колесо с завода. Все, больше каких-то условий, собственно, здесь нет. Посмотрим первое. Завод выпускает а, шины с маркировками другими, на какой наименьшей ширины шины можно поставить. На автомобиль, если диаметр диска 19. Вот у нас 19. Не разрешено, не разрешено. И соответственно 225 ширина протектора минимально возможная для установки. Соответственно сразу записали. Дальше. На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкой? Одной меньше, чем радиус с маркировкой другой. Что мы с вами сделаем? Давайте посчитаем. Вот у нас... 235 к 50. Соответственно, высота протектора будет 235 умножить на 0,5. Потому что 50% в долях это 0,5. Умножаем на 2. Потому что с двух сторон у нас ширина протектора. Прибавляем диаметр нашего диска. То есть здесь 17 диаметр. Ну и естественно на 200. О, какой 220. На 25,4. Тем самым мы нашли ширину колеса первого. Вычитаем оттуда ширину колеса второго. То есть 205 на 0,55 на 2. Ну и соответственно 17 на те же самые 25,4. Вот мы получили разницу. Но разницу получили в миллиметрах и в диаметрах. Необходимо же найти в миллиметрах в радиусах. Поэтому результат необходимо поделить на 2. Хрипы еще в голосе есть. Не удивляйтесь, это последствия болезни. В принципе, что можно сделать? Сразу взаимоуничтожаются. Второй момент. На двоечку можно сократить. И в принципе, остается посчитать 235 на 0,5 минус 205. На 0,55. Конечно, самый простой способ это все сделать хозяйство столбиком. И особо не париться. Получится здесь 117,5 минус 112,75. В результате останется 4,75 миллиметра. Разница так. Округлять тут ничего не надо по условию. Поэтому 4,75 в ответ и пойдет. Дальше. Найдите диаметр колеса выходящего с завода. Ответ дайте в сантиметрах. Хорошо. Ну, тот же самый смысл. Там 215 к 60. То есть 215 умножаем на 0,6 умножаем на 2. Диаметр диска 16 там идет. То есть 16 на 25,4. Тем самым мы узнаем диаметр колеса в миллиметрах. Ну, естественно, так как надо в сантиметрах дать, то результат делим на 10. Остается только посчитать. Будет 258 плюс 406,4 и делить на 10. Результат составит 66,44 сантиметра. Опять же, округлять тут вроде ничего не надо, поэтому 66,44 и запишем. Дальше. Насколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить шины, установленные на заводе с шинами с маркировками 225-50-17 диаметра? Ну, хорошо, что мы с вами сделаем? Посчитаем новое колесо. Принцип тот же самый. То есть, 225 на 0,5 и на 2 плюс 17 на 25,4. Считаем. Это все хозяйство в миллиметрах. В результате получается 225 плюс 431,8, что дает нам 656,8 миллиметра. Так, разность надо узнать в миллиметрах, поэтому, соответственно, вот это тоже принимаем как 664,4 миллиметра. Ну и, в принципе, находим разность. То есть из 606,4 мы вычитаем 656,8. И получается 7,6 мм. Записали 7,6. Хорошо. Дальше. Насколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить установленный на заводе шинами с маркировкой? В чем тут смысл? Вот ваше колесо. Это у нас такой кружочек. Взяли вот здесь точку. то есть Если здесь колесо разрежем, оно проходит путь при одном обороте, равный длине окружности. Длина окружности вычисляется как 2πr. Идет умножение. То есть пройденный путь прямо пропорционален радиусу. То есть во сколько раз увеличится радиус, во столько раз увеличится и пройденный путь. Радиус прямо пропорционален диаметру, на, на, на самом деле, конечно, диаметр прямо пропорционален радиусу. То есть смысл в том, что если я запишу ПД, то ничего не поменяется. То есть пройденный путь прямо пропорционален диаметру, и, соответственно, во сколько раз изменяется диаметр, во столько раз измеряется пройденный путь. Поэтому мы и смотрим, у нас как раз есть изменение нашего диаметра, поэтому первоначальное число, то есть первоначальный диаметр 664,4 миллиметра мы принимаем за 100%. А изменение 7,6 миллиметра мы принимаем за x процентов. И надо найти х. Это будет 7,6 умножить на 100 и делить на 664,4. Надо округлить до десятых. То есть делить до бесконечности столбиком не обязательно. Достаточно поделить до сотых. То есть будет 1 целая. 114 сотых. Смотрим, в сотых у нас четверка, число меньше 5, поэтому округляться будет до меньшего. То есть 1,1%. Записали. Хорошо. В шестом необходимо найти значение выражения. Что можем сделать? Во-первых, ну не 1,9 одну одну вынесем за скобки. Останется 9, умноженное на 1,9, минус 19. 9 умноженное на 1 девятую это единица. Единица минус 19, соответственно это минус 18. То есть у нас остается 1 девятая умножить на минус 18. Понятное дело, что еще сократится и в ответ пойдет у нас с вами минус 2. В седьмом на координатной прямой отмечены числа А и b. надо выбрать неверное утверждение. Что мы видим? Ну, Во-первых, число А явно больше, чем число Б, потому что оно правее хотя бы. Во-вторых, модуль числа А меньше модуля числа Б, на всякий случай. Потому что модуль это расстояние. То есть расстояние здесь от нуля, расстояние здесь от нуля. Ну, понятно, что до Б больше. Ну, Давайте смотреть. То есть А на b в квадрате меньше нуля. А число положительное. Б квадрат тоже число положительное в данном случае. Произведение двух положительных число положительное. Нам говорят меньше нуля. Верно? Нет, неверно. Сразу записали единицу. По-хорошему на экзамене надо проверить. То есть а минус b больше нуля. а число положительное вычитается отрицательное. То есть когда вычитается отрицательное, там минус на минус дает плюс, фактически это модуль а плюс модуль b. То есть число положительное, это верно. а плюс b меньше нуля, тоже верно. То есть возьмите здесь два, возьмите здесь минус 4, сложите. Ну и b а, меньше нуля, понятно, что положительное на отрицательное дает отрицательное. Хорошо, найдите значение выражения. Что надо сделать? Фактически здесь идет корень второй степени. И мы можем вытаскивать эти числа. Единственное, четверка будет делиться на эту двойку. Шестерка будет делиться на эту двойку. Получится у нас m в квадрате. Корень из 25 квадратный это 5. А n получится в третий. Ну а дальше остается просто подставить. То есть, 8 в квадрате, 8 на 8, делить на 5, на 4, на 4, на 4. Так проще посчитать, потому что сокращается, сокращается, опять сокращается, и остается 1 пятая. Что, в свою очередь, дает 0,2. Записали. В девятом необходимо найти корень уравнения. Самый простой способ сначала умножить обе части на 5. То есть Получится 5х плюс x равно минус 12 то есть 6x равно минус 12, x равно минус 12 на 6 то есть минус 2 записали минус 2. В десятом перед началом первого тура чемпионата по теннис участников разбивают на игровые пары случайным образом всего в чемпионате 51 спортсмен 14 из россии, найдите вероятность того, что D будет играть с кем-то из россии. Кроме «Д» у нас из России 13 спортсменов. Кроме «Д» всего спортсменов 50. Соответственно, вероятность того, что он нарвется на спортсмена из России, 13,5. К сожалению, сейчас спорт и политика одно и то же. Поэтому вероятность того, что россиянин нарвется на россиянина, 100%. Ибо россияне выступают только в чемпионатах России. Но ничего. 0,26. Нет. Почему нет? Потому что я, как обычно, не увидела вот это маленькое «не». Мы нашли вероятность того, что он будет выступать со спортсменом из России. Соответственно, вероятность противоположного события, что «не» из России, это единица. Минус Минус 0,26 что дает нам 0,74. Вот 0,74 — это уже правильный ответ. Всегда внимательно читайте условия. В одиннадцатом на рисунке изображены графики квадратичных функций. Установите соответствие. Что нужно знать? Если ветви направлены вверх, то а больше нуля, вниз меньше нуля, вверх больше нуля. Если пересекает ось оy на оси оx, как вот здесь. С больше нуля. Здесь над С больше нуля. А здесь под оси ОХ. Значит, С меньше нуля. Ну, что у нас там? Меньше-больше это номер 2. Больше-больше это номер 1. Ну и, соответственно, В это 3. 12 -й. У нас есть формула перевода из шкалы Фаренгейта в Цельсию. Надо узнать, скольким градусом по Цельсию соответствует 185 по Фаренгейтам. Надо просто подставить. То есть 5 девятых на 185 минус 32. 185 минус 32 это 153. Шикарно делится на 9. Если поделить 153 на 9, получается 17. И остается 5 умножить просто на 17. Это 85. Записали. Дальше. Найдите неравенство решений, которого изображено на рисунке. Сразу что можно сказать. Вот x в квадрате число положительное. Не отрицательное, то есть 0 тоже может быть. 16 число положительное. Не отрицательное плюс положительное всегда больше нуля. То есть решением вот этого были бы все числа. Соответственно решением вот этого было пустое множество. Теперь x квадрате минус 16. Если бы мы приравняли к нулю, мы получили минус 4 4. То есть вот эти самые точки. Но при этом коэффициент при х-квадрате положительный. То есть, если бы вы смотрели, парабола бы у вас выглядела вот таким вот макаром. То есть, положительные части параболы, ну, значения, вот они, которые с плюсом, то есть, больше нуля. Отрицательные, которые с минусом, вот они. И нам как раз необходимо выбрать какие, которые внутри. То есть, отрицательные. Отрицательные рассматриваются вот здесь, то есть, которые меньше нуля. Поэтому, второй вариант ответа. Хорошо. Дальше. В течение 20 банковских дней акции компании дорожали ежедневно на одну и ту же сумму. Сколько стоила акция компании в последний день этого периода, если в 9.44, в 13.516? Во-первых, необходимо найти, насколько дорожали. Для этого надо сумму в 13 уменьшить на сумму в 9 и поделить на 13 минус 9. То есть получается 516 минус 444, ну и делить на 4. Если 516, минус 444, поделить на 4, будет 18. Тогда, чтобы найти в 20-й, достаточно к 13-му, то есть прибавить нашу вот эту d, умноженную на 20 минус 13, то есть на разность дней, которые мы рассматриваем. То есть будет 516. Плюс 18, умноженное на 7. Если здесь посчитать, получается 642. Записали 642. Дальше. Треугольник дан. Два угла 28 55. Найдите третий угол. Возьмем его за альфа. Сумма углов в треугольнике 180. Поэтому достаточно из 180 вычесть 28 и 55. И тем самым мы сразу получаем третий угол. Это будет 97. Записали. В шестнадцатом высота трапеции 24, радиус окружности, вписанный в эту трапецию, надо найти. Но дело в том, что если провести радиус в точку касания, он будет перпендикулярен сюда, сюда тоже перпендикулярен. А по совместительству мы получили диаметр окружности или высоту. То есть если диаметр равен высоте, то радиус в два раза меньше высоты или 12. Вот в принципе все решение. Дальше. Сторона ромба 8, расстояние точки пересечения 2. Найдите площадь. Площадь ромба можно найти как площадь параллограмма, сторона на проведенную высоту. Если здесь 2, то вот сюда проведем тоже будет 2. То есть высота получается 4, ну а сторона 8. Понятно, что 8 на 4 это 32, что является ответом. Далее. На клетчатой бумаги с размером клетки 1х1 треугольник изображен. Найдите длину его, бисектри... а, длину его бисектрисы из вершины B. Треугольник равнобедренный, значит бисектриса и высота будет одним и тем же. 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. Сторона клетки 1х1, то есть 6 умножаем на 1, получаем 6. Записали. В девятнадцатом у нас надо выбрать верное утверждение. Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует. Это верное утверждение. Почему? Любая сторона в треугольнике всегда меньше суммы двух других. А вот четверка не меньше, чем 1 плюс 2. Медиана треугольника делит пополам угол. Нет, она сторону пополам делит, которую она выходит. Все диаметры окружности равны между собой. Ну естественно. Поэтому 1 3 это правильные ответы. Давайте дальше. Решите систему уравнений. Самый простой вариант. Y у нас, в принципе, выражен. Сразу подставляем сюда. Получается 4х в квадрате минус 3х равно 8х минус 6. Соответственно, 4х в квадрате минус 11х плюс 6 равно 0. Дискриминант 121 минус 96. Это сколько там? 25 получается. Значит, первое значение х — это 11 плюс 5 делить на 8 или 2. Второе значение х — 11 минус 5 делить на 8 или 3 четвертых — 0,75. Теперь подставляем y находим. Можно прямо вот сюда подставить. 8 на 2 — это 16. 16 минус 6 — 10. 8 на 3 четвертых это 6, 6 минус 6 это 0. То есть в ответ у вас пойдет пара чисел x, y, то есть 2,10 первая пара, ну и соответственно 0,75 0. Хорошо. Давайте глянем 21. Два автомобиля одновременно отправляются в 560 кг, п кг, километровый, конечно же, пробег. Первый едет со скоростью на 10 км в час больше, чем второй, и прибывает к финишу на 1 ч раньше второго. Найдите скорость первого. Так, первый больше. Ну давайте, скорость первого мы обозначим. Х километров в час. Его скорость на 10 километров в час больше. Соответственно, скорость второго Х минус 10 километров в час. Ну и вот смотрите, время, которое потратит второй на... Движение это 560 делить на х минус 10, то есть расстояние на скорость. Первый 560 делить на х. И разность во времени составляет 1 час. Все в принципе вот наше уравнение. Естественно приводим к общему знаменателю. То есть первую дробь на x умножаем, вторую на х минус 10. То есть будет вот такая вот загогулина. Ну а здесь х в квадрате минус 10х. Взаимоуничтожается, остается х в квадрате минус 10х минус 5600 равно нулю. Можно через дискриминант решать, можно сразу и это, потому что вот 56 это 7 на 8. 5, 5600 это, соответственно, 70 на 80. А в сумме они должны дать 10. 10, соответственно, одно должно быть отрицательное, причем отрицательное должно быть 70. То есть у вас x первое. Это 80 км в час. Х2 минус 70. Скорость при данной интерпретации условия задания не может быть отрицательной. Поэтому мы с вами берем 80 км в час. Кто не знает теорему Виетта, не парьтесь, посчитайте дискриминантом. Разницы вообще никакой. Дальше. Постройте график функции. Что у нас с вами есть? У нас есть преобразование для начала. то есть x квадрате минус х давайте. Модуль x, x минус 1, немножко попреобразовываем. Вынесем x, модуль x, x минус 1. Понятно, что сократится остается x на модуль x. Но мы учитываем, что x минус 1 не равно нулю. То есть x не равен единице. Если мы бы вот сюда подставили единицу, то... Нафиг надо. Мы бы вот сюда подставили единицу. То есть y не должен быть равен 1 на модуль 1, ну тоже единица не должен быть равен. То есть фактически достаточно построить график функции x на модуль x при учете, что x не равен единице, y не равен единице. Что делать с модулем? Если под модульное выражение, то есть сам x получается больше либо равно нулю, то модуль раскрывается, не меняя знаки, то есть как x а x на x это x квадрат. Если подмодульное меньше, то модуль раскрывается поменяв знак, то есть он раскроется не как x, а как минус x. И x на минус x даст минус x квадрате. И опять не забываем, что x не равно единице, x, y не равно тоже единице. Все, строим стандартную параболу в первой четверти, стандартную параболу в третьей только перевернутую. И радуемся жизни. То есть вот наша система координат. То есть x 2 это что? Это 1, 1. Потом было бы 2, 4. И вот она пошла. При этом она идет только до нуля. Минус x квадрате. Там тоже было бы минус 1, минус 1. Потом минус 2, минус 4. Вот она бы пошла. При этом 1, 1 точка. То есть вот здесь получается пустая точка. Вот конечный график. При каких значениях прямая y равно m не имеет с графиком ни одной общей точки? y равно m это прямая параллельная оси x. Ну понятно, здесь она везде будет иметь до тех пор, пока не пройдет через пустую точку. То есть при значении m равно единице. Дальше опять же везде будет иметь точку пересечения. Поэтому в ответе у вас появится только m равно 1. Хорошо, дальше это гипотенуза прямоугольного треугольника 20 и 52. Найдите высоту, проведенную к гипотенузе. А, достаточно помнить формулу вычисления высоты. Давайте вот CH это наша высота, проведенная к гипотенузе. Здесь пусть катит 20, здесь 52. Так вот, чтобы найти CH, одна из формул. Достаточно AC умножить на CB. И поделить на b, а, То есть произведение качества поделить на гипотенузу. АС можно найти по теореме Пифагора. То есть АБ квадрат минус СБ квадрата. То есть если вы 52 в квадрате минус 20 в квадрате посчитаете под корнем, то вы получите 48. Ну а здесь соответственно 48 на 20 и делить на 52. Можно немножечко посокращать. Что там? Ну, на 2, например, там вы сократите, останется 24, останется 26. Еще на 2. Здесь останется 10, здесь останется 13. В результате получается 240 тринадцатых, и даже целую часть выделять ничего не надо. В принципе, так можно и записать. Хорошо. Так, не хочет переключаться. Окружности с центрами в точках О и К не имеют общих точек и не лежат одна внутри другой. Внутренняя общая касательная делит отрезок соединяющих центров в отношении А к Б. Докажите, что и радиусы А к Б. Избитое задание. Наверное, каждый сборник ну штук 7-8 таких заданий есть одинаковых. Они меня уже начинают очень сильно расстраивать. Хоть что-нибудь другое придумали. Прошлых лет бы брали, чередовали. Ну, в общем, вот у вас О, вот у вас Q. Вот у вас какая-то общая касательная. Что мы должны помнить? Если привести радиус точку касания, он перпендикулярен касательной. Давайте здесь М, здесь N. Отрезок соединяющий центры пересекает, пусть будет H. Так, внутренний отрезок соединяющий центры. То есть мы знаем, что OH относится к HQ. Ну, давайте как А к Б. Что можно сказать? Во-первых, угол Н равен углу МХК. Во-вторых, как я уже сказал, ОН перпендикулярен НМ. М перпендикулярен НМ. И, соответственно, по двум углам треугольник Н. H подобен треугольнику QMH. Раз есть подобие, то можно сказать, что OH относится к QM. Вот это наше A к Абсолютно так же, как ON относится к QM. Так, почему к QM? QH, конечно же, вот здесь было. Простите, пожалуйста. QM, то есть радиус. А нам надо... Ну, все, в принципе, доказательства есть. Там как раз радиусы и нужны. Хорошо. В трапеции ABCD, боковая сторона перпендикулярна основанию BC, так как кружность проходит через точки C и D и касается прямой АВ Так, в точке Е e. найдите расстояние от Е e до СД, если АД4, вс 2 Давайте нарисуем окружность сначала. Вообще в таких случаях, в большинстве таких случаев лучше сначала рисовать окружность, а потом уже там все эти касательные делать. Так, у нас есть трапеция. Она проходит через точки С и Д. Да, ну, окей, ладно, вот пусть у вас будет... С, пусть у вас будет D. то есть вот так идут тут. Причем она касается, то есть сделали. Вот она наша трапеция получилась. Здесь А, Б, так, С, давайте это сотрем. Касается в точке получается какой там Е. E. АД 4 БС2. Ну хорошо. Сделаем сразу же дополнительное построение до пересечения. Пересекаются они пусть в точке М. Что можно? Ну, во-первых, запишем, да, что AB пересекает DC равно М. Что можно сказать? Во-первых, треугольник МБС будет подобен треугольнику МАД. Почему у них угол М общий? Они оба прямоугольные. Все, по двум углам они подобны. В таком случае у нас BC относится к Д. То есть это вот наши два к четырем. Так же как MC, например, относится к MD. То есть записали один к двум. Сделаем обозначение. Пусть MC... Равно x. В таком случае, md тоже 2x. Ну, тоже, конечно же. Ну, а cd тоже будет x. То есть, здесь x, здесь x. В таком случае, мы можем вспомнить свойства касательной и секущей, А именно, что m в квадрате то же самое, что mc на md. То есть, x на 2x. Значит, m это корень. Из двух умножить на x. Хорошо. Следовательно, мы можем расписать синус угла М, например. То есть синус угла М, если рассмотреть треугольник МСБ, это отношение длины противолежащего катета bc к прилежащему о гипотенузе МС. То есть это 2 делить на х. С другой стороны, если рассмотреть треугольник прямоугольный, давайте его дочертим, пусть здесь будет H. То есть давайте EH перпендикулярно MD. Итак, MEH. То в нем можно расписать EH. Так как это противолежащий катет для угла M, то это фактически будет гипотенуза ME на синус угла м. То есть, МЕ у нас есть, это x корней из двух, на 2 делить на x. В таком случае остается 2 корня из двух. Вот все решение для данного задания. Если вы досмотрели, вы молодцы, я рад. Не забывайте про подписку, про лайки рассказывайте друзьям о канале. Пусть он хотя бы развивается в отсутствии монетизации. До новых встреч, дорогие друзья!